Всем привет! Ты смотришь «Универ самые горячие, актуальные свежие новости. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Как развить человек и лидерство в КФУ на базе ресурсного центра стартовала школа мусульманского лидера. Подготовка к дню рождения КФУ идет полным ходом. Команда «Универ Нью» всегда в тренде. Что мы приготовили на этот раз, узнаешь в сегодняшнем выпуске. Казанский федеральный университет посетил заместитель декана по международной интеграции Ливерпульского университета Джона Морса, доктор Диа Альджумейли. Представитель учебного заведения рассказал о возможных перспективах совместного сотрудничества с КФУ. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. 10 ноября состояла встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с представителем Ливерпульского университета Джона Морса. Доктор Диа Айджмейли представил университет Джона Морса. Стоит отметить, что одной из сильных сторон является вовлеченным с учебного заведения в промышленный сектор, потому что в конце концов все студенты должны получить работу. Представители Казанского федерального ознакомились с возможными совместными проектами. Это визиты приглашенных профессоров и ученых, совместные научные проекты, публикации программы, включая обучение за рубежом, а также с их системой интеграции образования. Доктор Ди Айджумели заявила предложение отправить 5-6 студентов для ознакомления с КФУ. Мы могли бы отправить 5-6 студентов на одну-две недели для того, чтобы они пообщались с вашими студентами. В отношении интеграции образования это очень хорошая перспектива. Встреча представителей Ливерпульского университета Джона Морса и представители Казанского федерального университета ознаменовала новый виток в укреплении партнерских отношений между учебными заведениями. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Как вы считаете, можно ли развить в человеке лидерство или это врожденное качество? Вопрос сложный и прежде чем на него ответить, давайте разберемся, кто такие лидеры и какими они бывают. В Казанском федеральном университете открыла свои двери школа мусульманского лидера «Махаля-2.2». Каждому ее участнику предстоит пройти пятидневный курс лекций и тренингов, основной целью которых является раскрытие общественно полезного потенциала истинных лидеров. Есть такая категория мусульман, которые очень активны в этом обществе, и они хотят жить в соответствии с предписаниями своей религии и в светском обществе при этом, чтобы все это гармонично сочеталось. Но не всегда у них хватает знаний, навыков, чтобы эти проекты реализовать. Мероприятие проводится совместно с Духовным управлением «Мусульман Татарстана» и Российским Исламским институтом и является продолжением стартовавшей в 2014 году школы «Махаля-2.0». Здесь собрались не только студенты, но и лидеры региональных сообществ. Что вот она, мусульманская молодежь? Она никакая не радикальная, не экстремистская, она продвинутая, она креативная. Они интеллектуалы. Вот сегодня очень важно общество видела лицо, истинное лицо ислама через этих молодых людей. Планируется, что к завершению курса участники смогут разработать собственные проекты, направленные на развитие исламского образования, социальная инфраструктуры мусульман и духовное оздоровление общества. Школа успешно раскроет общественно полезный потенциал мусульманской молодежи и, безусловно, направит ее в конструктивные русло. А значит, молодым лидерам предстоит подумать и создать совершенно новые условия, в которых мусульмане смогут быть полезны не только для своего окружения. Вот Всегда как бы, все проблемы возникают тогда, когда человек остается один. А когда он работает вместе, в группе, то через эти обсуждения приходит правильное понимание. И это важно – сплотить умму, сплотить общество. Участники готовятся к довольно насыщенным рабочим дням. Им предстоит научиться основам теории аргументации, убеждения, получить навыки эффективной работы в системе общественных коммуникаций и всему тому, что обязан знать настоящий лидер в современном мире. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике веб-ньюс. Президент Татарстана встретился с татарской диаспорой в США, Калифорнии. Он уже успел посетить завод «Боинг». Снимки глава республики выложил в Инстаграм. Казань представили на лондонской выставке World Travel Market. На выставке, посвященной туристической индустрии, были представлены достопримечательности Казани, татарские угощения, в том числе чак-чак, выпечка и ознакомились с культурой татарского чаепития. Казанский «Зенит» в домашнем матче переиграл сургутскую «Газпром-Югру». Команды выдали настоящий триллер. Для определения победителя потребовалось сыграть все пять партий. Казанский «Уникс» проведет матч Евролиги против «Цервенны» «Звезды». Эта встреча пройдет в казанском баскет-холле. Букмекеры считают, что победу в этой игре одержит «Уникс». На победу казанцев можно поставить с коэффициентом 1.37. Победа же Цервенной «Звезды» оценивается с коэффициентом 4 ,00. В Казани состоятся первые конституционные чтения федерализма как гарантия стабильности государственности в современных условиях. Ожидается, что в конституционных чтениях примут участие Ментимер Шаймиев и Фарид Мухаммедшин. В набережных Челнах для иностранных студентов проведут развлекательные мероприятия. Они пройдут в рамках празднования Международного дня студента, который отмечается 17 ноября. КФУ поможет китайским нефтяникам извлекать сверхвязку нефть. Ученые КФУ совместно с Петер Чайна будут отслеживать процесс внутрипластового горения на Карамайском Казанский университет посетил профессор католического университета Левина Пол Шаукинс. Визит профессора преследовал цель – укрепить международные связи Казанского и Левинского университетов и провести обучающие курсы по дисциплинам, право социального обеспечения Европейского союза и методологии научного исследования для студентов и аспирантов кафедры международного и европейского права юридического факультета Казанского федерального университета. С 11 по 13 ноября в КФУ состоится пленарное заседание Второго съезда Российского общества политологов. В рамках мероприятия состоятся дискуссии относительно политических задач, стоящих перед российским государством и обществом. Казанский федеральный университет активно готовится к празднованию своего дня рождения. О том, чем планирует удивить нас этот праздник, узнаем в сюжете.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 когда мы праздновались арене, но каждый год номер творческих всегда новые, студенты на сцене новые, с новыми амбициями, с новыми желаниями. Поэтому будем удивлять творчеством, профессионализмом и большим количеством коллективов, которые будут выступать на профессиональном уровне. Как и на любом дне рождения, принято дарить подарки. Со своим творческим сюрпризом на сцене выступит Дагестанский государственный и Уральский федеральный университет. Ожидает концерт на самом деле интересный, целый, потому что в этом году мы привлекаем к участию в концертной программе не только студенческий, но и профессорско-преподавательский состав, заместитель директоров по состоятельной работе, также самих проректоров и администрацию вуза. Поэтому на сцене будут представить талантами не только студенты, но и весь университет.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 В интернете взрывную популярность обрел новый тренд «Манекен Челлендж». Вирусных видео уже приняли участие такие известные люди, как Хиллари Клинтон, Бьонсе и певица Адель. Команда «Универ тоже подготовила для вас подарок. Смотрим! сети набирают популярность новый тренд Mannequin Challenge. Суть в следующем – участники флешмоба замирают посреди какого-либо действия, чтобы добиться эффекта остановки времени, а человек с камерой снимает сцену со всех сторон. В итоге создается эффект того, словно время замерло. Первые ролики с хэштегом Manican Challenge разместили в сети американские школьники. Однако флешмоб быстро набрал популярность и к нему активно присоединились спортсмены, болельщики и музыканты. Например, знаменитая певица Адели Бьонс тоже поддержали новый вирусный тренд видео. Кстати, в большинстве роликов на фоне играет песня Рэй Шреммерт. Музыканты сами решили принять участие во флешмоб и записали видео прямо во время своего выступления в Денвере. Участие в челленджи принимают и зарубежные телевизионные сети. В России флешмоб только набирает обороты. И так в челлендже волейбольной катанской команды Зенит приняли участие все сотрудники клуба. В ночь накануне выбора США кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон приняла участие в записи видео с другими членами избирательной кампании. И студенческий канал «Универсмотри» не остался в стороне. Буквально за секунды до прямого эфира весь новостной отдел канала принял участие во флешмобе. Анастасия Иванова, «Универньюз». На этом у меня все. Будь всегда в теме с «Универньюз». Пока!